Мы говорили про э, то, как нелепо ну, у нас построена система управления, именно как управление. И вот э, в этой системе управления есть среди многого, среди прочих вопросов управления, вопрос управления закупками. Ну просто это же смешно. Министерство спорта управляет закупками запрещенных препаратов. Не, ну получается, что э, начиная с того момента, когда начали централизованно все для всех закупать, по дороге потеряли определенные виды спорта. Ну, например, опять я могу сказать, баскетбол, потому что досконально знаю ситуацию. Перестали, я... перестали одевать э, сборные по баскетболу, а нафиг их одевать, их много. И они, И вот они, всех... не, стандартные. И они не стандартные. Надо же, там ломать голову, там, значит, э, отдельные размеры, размерные сетки. И получается вот весь этот апофеоз э, закупок. А, закупок билета и на вершине всей этой вот пирамиды нелепой стоит централизованная закупка допинга. Как бы вот мы сказали, да, вот это, эти слова, и, и как-то как уже и ничего не добавить. И непонятно нет не плакать или смеяться, то есть вот что сейчас? Как? Ну это зависит, как на это, вот сейчас узнаем, как руководство министерства на это смотрит, это, да, будем знать, заплакать или Не, или ну смеяться. я могу сказать, оно смотрит на это так, что с одной стороны оно точно уверено, что оно управляет этими закупками, с другой стороны, оно уже четвертый месяц пытается найти, кто конкретно. Ну, вот в министерстве. То есть одновременно утверждаешь, что мы управляем, расписывается в том, э -э что не управляет. Ну, раз соответственно ну, внутри нет. Ну, такие слова, конечно, они не пишут, но выходят, что да. Вот отсутствие ответа – это что же ответ? Ну, ну да, но нам остается делать выводы. Да. Это расписка, на самом деле, никто никогда не обвинит там, министра или замминистра, подписавшего такой список, что он состоит в сговоре, в употреблении наркотиков, этих, этих самых допингов. Я думаю, что на самом деле это расписка в, э, в пустоте и неосмысленности работы системы. Вот когда двигаются большие документы, большие по объему, и абсолютно бессодержательные, ну, бессодержательные сказать, до того, что... Партия, партия товаров там большая по да. закупке. Да, но бессодержательные до такой степени, что они даже не понимают люди ну, на Александр, пирамины. вы понимаете, не мудрено среди тысяч препаратов ну затерялось 10 запрещенных. Ну, у, это у меня ж как вопрос. Бы... На этом это... списке виза э, врача стоит? Нет, список, но там, понимаете, там еще интереснее. Э, список прислал замминистра. Ну, правда, бывшая. Вопрос. Не, врача там нету. Специалиста в фармакологии там стоит? А, понимаете, там может стоять подпись не специалиста в фармакологии. Я... Там может стоять только подпись, если мы говорим про запрещенные препараты, лечащего врача. В Федерации баскетбола есть главный врач сборных, который занимается, в том числе посещает семинары, и получает специальную литературу и вот эти вот методички по, по спискам ВАДа и так далее. И любой, и еще кроме мужской национальной сборной, женской национальной сборной, еще есть 6, есть 6 сборных 16-18-20, мужчин и женщин. И там большой, большой контингент врачей. Так вот, в закупку от Федерации не идет ни один платеж, если он не завизирован главным врачом. Если главный врач пропустит в этом списке что-то, что потом это, его будет проблема. это его персональная ответственность? Если министерство не может выставить э, человека, который персонально ответственен за, за список... Я прошу аборта... прощения. Вы, понимаете, вы назвали систему, как она нормально должна, ну, в нормальном штатном режиме должна работать, когда федерация сама ответственна вы, за... Скажи, мы, по кругу а мы всегда будем так в него замутаться. Люди, которые управляют сегодня министерством, должны ответить, систему надо реформировать, если функционирование происходит пустое и бессмысленное. Ну, хотя бы просто пусть они скажут, почему они покупают запрещенные препараты. Видископ. Спортивное видео.